Если ты про то, что он ни хрена не токсический шутер, то это да. Но это всегда так было. Кому челика мотор завелся. Это я был. Думали, токсичный хрюкнул, блядь. Настра. Настра. Че, он мог пулемет взять, он взял калаш. Ты ему сказал? Я ему сейчас отрыжкой скажу. В Морзе В смысле, нет, если в огонь кидаешь дым... Если дымы кидаешь, то... <связи> <связи> а, В игре хитрый да, просто да, отлично. А, а, а, а, а что ты его не убил, когда он был стоял и его бойцов? Два патрона. А, -а, а? И ты промазал все два? Я промазал ими три раза. А, -а, -а он, он просто четыре секунды там стоял и меня не, убить не мог. Вот была колея за дефенс, вот это я понимаю. <связи> Каид, тебе чем не нравится с Гоя? Справа защитник. Ладно, ну, что за доклады? Ладно. Кали. А Чего? Ну, считай так, да, кстати, бой Каид ну, это... Естественно, а они жадные, они хотят, Мы тут рассуждаем, как правильно, как, а Бахтин тут один. Да, да, да. Да, идите нахуй,